Тогда начнем поподробнее о э, наших запросах. Я записала, записала что было переживание э, целостности, да, mm -hmm, был да. опыт, и потом после этого произошел откат. Mm -hmm. Вот потом что после этого? Как жить-то? Mm -hmm. ну, наверное, еще такой момент от раздражительности избавиться. Вот есть а некоторые. Раздражительность на что? Она возникает, ну, просто может возникнуть вот какой-то. На себя. На себя. Угу. А э, на себя? В э, какие моменты это бывает? На что раздражают в себе? Э, прыщи. Это очень неожиданно. В общем, внешний вид внешний вид, да. А прыщи только или еще что-то? Просто прыщи это... Ну, немножко... Это следствие, хочется найти причину внутреннюю. Да. Угу. А вот к вопросу, насколько ты себя устраиваешь и насколько ты себя любишь, ну, в том виде, какая ты есть. Когда я в естественном состоянии, я понимаю, что, что я любовь, и я люблю себя. Ну вот получается, если вот случается откат, то здесь возникает некое раздражение на себя. Угу. Я и копала, и копала, и что-то так и пока не, не, не увидела. Угу. Что, что откуда? Я понимаю, что оно все равно, как бы берется же с детства, вот эти вот все какие-то реакции, вот эти вот из травмы. Непринятие себя? Да, да. Угу. Непринятие личности, наверное, своей. Хорошо. А что не устраивает тогда той личности, которая сформировалась? Если есть неприязнь, значит, есть точно то, что неприятно. То, что напрягает в поведении, в отношении к себе. Или к окружающему миру? Я Или это знаю. просто причина, чтобы э, что-то с собой делать? Ну, чтобы дальше копаться? Есть такая... Э, ну, это, можно сказать, даже проблема людей, которые э, привыкли всегда что-то с собой делать. Вот. И что-то mm -hmm. искать. И ты когда ищешь, ты не можешь остановиться. Ты даже... Вот тебе хорошо даже если тебе на этом фоне бывает, на этом фоне хорошо бывает, допустим, не очень, да, ведь жизнь она вот такая ну, да. же волны, да, да. Очень простой пример. Все имеет качество волны. Хорошее состояние, хорошее настроение, любовь, да, все это имеет качество волны. И как оно может быть на самом пике, так оно может быть и на самом спуске. Но это ты для себя начинаешь э, категоризировать вот это, да, что вот там наверху это пик, это хорошо, а когда я спускаюсь вниз, это плохо. Это нехорошо, надо изменить, это, да. Надо что-то с этим делать. Но это переверни это, это будет абсолютно наоборот. Ну, то есть это только в голове у тебя низко. Да, это, это, это я хорошо. осознаю, что даже плохо это хорошо. И как бы вот это вот понятие это плохо я бы сказала, хорошо. Логика, это никак. Это ты сама уже начинаешь э, конкретику давать, что вот это плохо, вот это хорошо. Изначально это вообще никак. Ну да. Это, это осознается, но реакция все равно есть. Так получается. Я даже не знаю, если честно, про запрос. Я вот тоже что-то думала, думала запрос, запрос. А какой он у меня? Так ну как бы вот это все-то осознается, прям очень осознается. И оно в моменте каждый раз uh -huh. все больше открывается, открывается и инсайтами uh -huh. оно все ну, схлапывается. складывается. Uh -huh. Я, да, наверное, больше, наверное, непринятие тела, скорее, наверное, вот сюда. хотят, Хотя тело, ну, так-то если посмотреть, очень даже ничего. Но при этом все равно, ну, как бы а не его а иметь. А что не нравится в теле? Ну, что вот нравится? Прыщи. Прыщи. Очень. Нет, вообще, наверное, самый такой запрос, получается, что вот после тоже осознания потерялась, ну, как вообще дальше действовать в этом мире mm -hmm. в плане материи, потому что э, я понимаю, что работать на кого-то, э, я уже еще до этого всего приняла решение, что работать на кого-то я не хочу. Но получается, и, и тут еще плюс вот с этим знанием, и как работать, и, и что делать, а как, а что, и вот, вот это, наверное, тоже очень сильно. Mm -hmm. Прям, при том, что все равно деньги приходят вообще непонятно с каких сторон, они все время есть, они реально все время есть. Получается, я уже вот сколько больше полугода не работаю и при этом все как бы ну со всех сторон есть но хочется кому-то там хочется что-то ну да просто я помню самое такое первое когда вот это вот понимание осознание случилось открылось первое было вау я все понимаю все вообще вот вообще все сразу понятно и вот прям вот свет, свет, и причем чувство было такое бешеное, ну, внутри вот этой любви, оно было настолько огромное, настолько вот... Потом вот этот откат, и личность кричала, я не хочу идти жить в пещеру, я люблю эту жизнь, ну, как бы, ну, до просветления, получается, или пробуждения, я не знаю, как это назвать... Был четкий план, ну, дальнейших действий, он же всегда все равно есть, получается, mm -hmm. у личности, ну, понакатанный, был четкий план. А тут, получается, ну, этот план, все, ну, ты уже действовать так, как ты действовал до, уже, ну, это будет абсурдом, mm -hmm. потому да, что... Нет. И вот тут, а как тогда действовать, получается? Вот так вот, да, вот такой вопрос задался. А что теперь, а как теперь с этим жить-то? Жить-то я тут-то остаюсь, кушать-то мне также, ну, продолжает хотеться. А как мне ну, быть дальше? Как мне в чем себя дальше реализовать? Я mm -hmm. смотрю, ну, тоже все там, ну, соцанги, там еще что-то все ведут. Ну, я понимаю, что мне это, ну, вроде как бы интересно, но в то же время ну, мне нравится, да, там, с людьми общаться, людям где-то, ну, в чем то подсказывать, вот, примерно так же, как ты, вот, ну, вот, одинаково, но при этом, как бы, как на этом жить, тоже вот не понимается, ровно как у мамы тоже самое. Я просто посмотрела то, что делает, ну, вот то, что делает ваша команда, оно мне очень резонирует, потому что я пони... не то, что понимаю, я прожила все, что вот вы говорите. Да. Ну слово да. в слово у меня есть это переживание. Но вот эти откаты получаются в личность и, и да и и получается вот здесь вот произошел такой вот разрыв между личным и духовным. Да. Откат, могу сказать, происходит. Э... Ну, даже не знаю, как сказать. Возможно, у каждого. И э, когда этот откат происходит, человек не знает, что с этим делать. Он судорожно пытается попасть в то состояние, как раз перебирая все, что угодно: литературу, медитации, всякого рода там. Психология, тренинги, психология пошла туда, эзотерика. Потом еще э, какие-нибудь там психоделики, все вот это может пойти. Но все это может также навредить еще больше. Потому что ты начинаешь себя закидывать лишней информацией. А на чем можно построить новое, когда ты уберешь все старое? Ну, я так и поняла, что освобождается место, вот, вот оно да. именно освобождается. А если ты забросала все, ты поглощаешь информацию, тебе мало, как на этом может э, вырасти что-то новое? Твое переживание, оно родилось из пустоты, из того, что тебе это вообще даже не надо было. Тебе это было неинтересно. Угу. Тогда мне Мне больше было интересно, наверное, самый такой вопрос почему вот так вот со мной и кто я во всем этом ну типа там я такая тут я такая там вот так вот и я поняла что как я ну, короче увидела как я все эти роли играю как отражаюсь mm -hmm. и и вот оно и схлопнулось тут же вопрос наверное самый такой важный кто был я? вообще. кто я да да ну что как твои дела расскажи мне про то, про то, что ты мне писала, мне все интересно, в общем, все, что ты поняла, все, что с тобой произошло за эти моменты, какие-то понимания яркие, все, в общем, расскажи. Ну, у меня прям, я не знаю, но все само собой, как-то, я же говорю, в один пазл все сложилось, и получается, я не знала, как быть с окружающей действительностью. Я понимала, что я ее создаю, ну, что все, что я вижу, мною создано. Но я не понимала, почему, для чего и, и прям, ну, сколько мыслей это все творит. Тут получается методом хоп -пона, пона У меня это будет, знаешь, это как вот последний пазлик, который вот дошел и все, и все, и просто все настолько поменялось, настолько сильно. сестренка ходит, я тебя так люблю, я тебя так люблю, все ходят, я тебя так люблю. И это круто, это очень круто. И если вдруг где-то что-то я не так начинаю чувствовать, я себя, я даже не успеваю разогнаться в мыслях, я тут же сразу к себе поворачиваюсь, смотрю, ну где что как, тут же, короче, все это исцеляю сразу на месте, дальше и тут же отпускает, и тут же получается из головы перетекаешь в сердце и все и ништяк. А если ты из сердца живешь, то все. Вот даже вот сегодня я не могу сказать, что у меня вау, там вот ну такое бешенное суперклассное настроение, но мне прям круто. Мне внутри очень круто, мне ровно, мне спокойно. Все, что я вижу, меня оно все радует. Даже то, что не радует, оно меня тоже радует, что я это вижу. Получается, как-то вот сложилось, прям сложилось. Ну, я очень рада, очень рада. Скажи твои э, череда вопросов к себе, запросов к себе. Она что с ней, с этими вопросами? С которыми ты об обратилась в общем-то? Ну наверное в общем-то наверное самое такой самый такой большой вопрос был, я так понимаю, это у меня еще запрос был еще до тебя свой внутренний это mm -hmm. разобраться э, с любовью к себе, mm -hmm. что такое любовь к себе и как это вообще, я вроде типа я себя люблю, но короче вроде как-то где-то я делаю так, что не по мне и не вижу, что я это делаю то сейчас я уже все из себя, сначала у себя, сначала к себе вопросы. Ну, конечно, из этого. Не хотим. Ну да, да, да, да, да. Сейчас у меня вообще, мне уже пофиг, я уже и на улицу выхожу. Я до этого даже на улицу выходить не могла от того, что меня обсыпало вот это все. И мне было и там с распущенными волосами все это спрятать, короче, там. Хорошо, благо я перестала вообще пользоваться тональными средствами. Это прям очень тоже радует. Ну да, но оно так, так и происходит, что э, ты в любом случае возвращаешься к себе для начала, потому то, что навести, э, ну как, э, люди думают, что они могут разгребсти весь свой мусор, как бы не вылазя, э, не смотря в себя, не разбираясь с собой, а так не получается. А у меня То еще, есть... видишь, еще другой момент, что я слишком в какой-то момент погрязла в себя. Это да. уже не в разбор, как, ну, как нужно, а именно в ум. И там вот, а почему, тра-та-та, та та тра та, -та это, это тоже. Да, но ты эту часть э, свою увидела. но это да. же э, все равно, это важность твоя. Ты пыталась до чего-то дойти через вот эту вот важность, когда тебе необходимо было этот момент просто отпустить. Ну, переключить свое внимание, потому что ты ищешь, ты ищешь проблему, ты ее находишь и пытаешься ее решить, а пытается все это сделать, структурировать и так задать себе, как придумать себе работу, работу старается ум всегда. Ну чтобы внимание туда уходило. Да, да. А на самом деле Сколько вот есть у тебя вопросов, столько есть ответов, но они не где-то, они вот-вот внутри тебя. Внутри. Только нужно обратить на это внимание и все. И, и никуда не бежать, и, и ни, ни с кем не общаться, и ничего не читать, потому что все, что там не написано, все, что тебе не скажут, ты это и так знаешь. Ну да. Ну да. Это и так. Ну, просто у меня прям проработка именно с телом была прям именно да, к да. телу. Именно к телу было вот хо поно-поно. Это вот я же говорю то, чего прям не хватало. Потому что каждый раз, там, допустим, проходя мимо зеркала или смотря на себя где-то, все равно да. И получается, ну блин, ну ты же это как бы транслируешь, это же и воспроизводишь. Ну да. Все логично. Но как вот это было поменять внутри себя, я не осознавала. А потом вот как вот пона блин, точно, блин, точно, спасибо тело, что ты вообще-то у меня есть, вот, что да. я могу дышать, ходить. <свят> ты знаешь, это умом-то вроде как бы понимаешь, но тут пришло уже проживание, уже, ну, из... я вроде как бы в уме это все понимала и так. Но именно прожи... прожито это было вот, вот в эти вот дни. Ну да, это твоя теория закрепилась на практике, об этом мы тоже с тобой говорили, что э, можно много чего говорить человеку, и он может вот так вот соглашаться, но он этого не понимает. Не понимает, потому что он это э, не проживает, ну, потому mm -hmm. что это не его опыт. Mm -hmm. а, а тут когда... оно вот дошло. Да, тут когда э, ты проживаешь этот опыт, ты уже... Понимаешь, это уже даже идет не понимание не отсюда, оно идет понимание из глубины тебя, ну как вот твоя собственная мудрость. Ты никого не спрашиваешь совета, ты просто знаешь, что вот это работает, вот это не работает, вот это так, вот это эдак. Угу. Это вот чисто твое понимание, твоя мудрость, твое знание, и ты этому доверяешь, ну, потому да. что это как бы согласованность с тобой. Ну это очень здорово. А ты скажи, в сеансе тебе удалось прочувствовать вот этот вот метод хапанапона? Да, да, да. Я же говорю, я, я его прочитала, это по, ну, по сути вот перед последним перед. сеансом. Ну да, да. И, ну, прослушала. Ну здорово. А после сеанса у тебя э, какое состояние было? Эм, так, после сеанса э, ровное, я ходила вообще такая просто. Ну, такая безэмоционально, ровная, mm -hmm. мне внутри просто хорошо, стабильно, ну, как бы ничего. А вот со следующего дня на началось. Получается, у нас как раз день было. ну, все равно же у ума есть такие задания, как оплатить коммуналку, заплатить за интернет. тра-та-та-та-та-та-та. да, конечно, без этого, без этого у нас никак. Да. И получается, остается какая-то сумма, чтобы это все сделать, а там еще надо та та та та та, -та, -та, -та. Mm -hmm. А раньше у меня могла начаться паника на этой почве, что блин, надо, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то думать, и короче, ну такое состояние не очень было. В этот раз я понимаю, что у нас есть все. Ну вот просто внутри четкое знание, что все есть. И оно все вот так вот само собой, как выстроилось везде, все четко, грамотно, так, что мы даже, и, ну, и не ожидали, что все вот так вот сложится. Тут маме и зарплата пришла, и тут, короче, и тут, и тут, и тут, и, тут, и все как-то сложилось. И я вот прям иду, и я понимаю, что вот это мое состояние, которое, вот, я его назвала тоже, как состояние изобилия, или ну, все его так называют. Есть состояние невежества, есть состояние изобилия. Mm -hmm. <свестив> это когда ты из всех книг собрал, короче, все слова и позвонил <свестив> Для меня это больше, наверное, когда ты начинаешь доверять миру, это доверие <свестив> открывается. Да, да, да. И да, тогда, да. тогда ты перестаешь переживать по всякому поводу, что что-то идет не так. Да. Ну, я это вот перенесла в состояние изобилия, потому что, у меня внутри изобилием лилась любовь, изобилием лилась благодарность. На самом деле, не важно, как ты это назовешь. Главное, то, как ты это чувствуешь, и все. А то какой-то эпитет к этому придумаешь. Это вообще... Ну да, само чувство, да. Да, ну, И оно я как бы ходила, и так видно, что искрится уже. Ну да. Хотя, я говорю, я сейчас, ну, вчера у меня вообще оно было супер бомбовский такой. Ну, как бы там и радость еще присутствовала, как этот. Сегодня ровно, очень ровно, очень хорошо, но я же говорю, при этом внутренне ничего не меняется. Вот оно как есть, так есть. Если, я говорю, просто в наблюдении что-то происходит, и сразу просто разворот к себе, и тут же на месте ты просто это изменяешь, mm -hmm. вот на месте, прям сразу, прям ты даже видишь, как человек ловит какой-то тройнич... ну, тройничок такой, он вроде как будто забывает мысль в этот mm -hmm. момент, когда ты, ну вот просто видишь ситуацию и меняешь ее и тут вообще другой диалог начинается и такой ого прикольно ну да, так, так это и работает ну кстати вот на э, в фоне твоих э, состояний да м -м, меняющихся за эти дни да ты говорила что вот вчера было так сегодня так можно вот посмотреть обратить на то э, внимание в чем ты, кстати, спрашивал или мы с тобой говорили, что, э, что человек привыкает к тому, чтобы его состояние было, было всегда на позитиве, всегда было хорошее mm -hmm. на подъеме, чтобы он улыбался. Но вот ты сейчас можешь заметить, что когда ты испытываешь ровность, это тоже хорошо. Ну да, конечно. И это ни, ни, никак не считается плохим и никак не считается тем, что э, что-то -то с тобой не так происходит. Нет, как... ну ровность, она вообще в принципе... Естественно. Классная вещь. Да. Да. Вот. Да, да, да, Мы просто с тобой говорили о, об этом, о том, что э, есть перепады настроения, есть перепады, ну, не только настроения, даже это можно перенести вот и на вашу ситуацию, да, там с оплатой квартиры, угу. да? э, Это могла быть, могла быть ситуация, которая повернулась бы... Ну, задним местом, да, если бы ты э, не как, не сумела переключить себя, да, или включить себя вовремя и посмотреть на нее. осознанно, ну, да. трезво. Вот. Трезво. Да. Трезво. Да. И, она сразу, и она сразу же, эта ситуация, она стала ситуацией, а не проблемой. Вот. Ну да. Да, она даже не была ситуацией. Ну вот, оно есть, как есть. И ты в любом случае внутри знаешь, что все в порядке. Просто да. вот. Все в порядке. Я безумно рада тому, что у тебя происходит, и не скажу, что у тебя там было много каких-то заморочек, они были, но они такие прям ну, на поверхности, вообще на поверхности. И через вот это состояние ты можешь посмотреть и на то, а только не купаться во всем этом. Можешь посмотреть на вот этот вот откат, что это такое. Да, то есть ты uh -huh. можешь сейчас заниматься этим исследованием, но повторяю еще раз: не самокопанием. Uh -huh. Все, что э, связано с самокопанием, это связано э, с умом. С умом, это связано с важностью. Там ты. Ну, ты можешь найти да, причину, но зачастую эта причина не дает тебе разрешения ситуации все. Mm -mm. А тогда смысл ее вообще э, докапываться до этого? Уже нету. Уже нету. Я уже накопалась за эти полтора года столько, что, да. что все. Это, это знаешь, это еще должно, мне кажется, надоесть в какой-то момент. Ты копаешься, копаешься, копаешься, и тоже приходит да. какой-то предел, когда все. Ну, все, больше неинтересно. Да, Просто неинтересно. Могу сказать и так, да. И как обычно, бывает два исхода: когда человек э, действительно понимает, что ему надоело уже, да, а бывает это особо упертыми людьми, они дойдут вот прям до самого конца, а когда они доходят до самого конца, у них нету ни сил, ни энергии, ничего, и там и кучу лет уже всему этому посвящено. Вот это уже как бы хорошо, что дошел до этого, Но ну, как бы сколько ты времени потратил, сколько ты сил на это потратил. Но я-то вообще же к этому даже не стремилась. Ой, ну. Это вообще хорошо. Я сейчас не про тебя говорю, я просто ну, говорю, как это, как это бывает. Бывает. И, да, и наоборот скажу, что когда человек не стремится к чему-то, у него нет каких-то э, ожиданий от этого. Он не представляет э, то, что он... Э, ну, что должно У него нет да, четкой картинки того, что он хочет. Он просто... Делает это, потому что ему не очень нравится то, в чем он, в чем он находится. Вот из этой позиции а, все твои вот эти вот поиски и движения, они тебя приведут туда, куда надо, потому что, по сути, ты не знаешь, как надо, для тебя все как надо будет. Ну да. В итоге. Для а меня для... было самое главное узнать, кто я во всем этом вообще. Ну, ты поняла? Конечно. Хочу, конечно. <с> <с> конечно. Ну вот, да. А тяжелее, конечно, тогда, когда у тебя в голове определенные образы, все вот это вот сложившееся, в общем, такой большой, здоровый мусорный пакет, который, знаешь, со всеми идеями чужих людей, с мыслями, представлениями. Вот тогда, да, сложнее, потому что ты начинаешь постоянно сравнивать одно mm -hmm. с другим. Ну, и в итоге ты не можешь насладиться тем, что э, с тобой происходит, потому что ты опять в сравнении. Угу. Не, а я, я... я не сравниваю. Да. но это я говорю, что у тебя вот так вот, а, э, бывает вот, вот такой вариант, и с этим сложнее. Ну, когда концепций много, их когда чистить есть, Когда есть представление того, как, э, как ты хочешь... Точнее, ты знаешь, как, как, как оно должно быть. И это должно быть обычно. Не подходит Никогда. под то, как оно есть. Никогда, <свят> Никогда. ни в чем. Вот. Поэтому я и говорю, что у, тебя, вот, у человека происходит что-то, и это классно. Да, но может быть не сравнимо с тем, как оно было у соседа, или там как было у тебя там, пять лет назад. Ну, неважно, у тебя происходит прямо сейчас вот так вот. И если не сравнивать, то. Сможешь насладиться, это как когда ты кушаешь конфетку Рафаэлку, допустим, все любят, когда и если ты ешь ее и сравниваешь. Ага, вот там вот было так-то, я помню. Ты не можешь насладиться, ты не можешь наесться даже. Ты сожрешь целую коробку эту, и все это не поймешь. Да, если отбросишь это и Посвятишь все свое внимание именно тому, что ты делаешь сейчас. на ну, момент сейчас. Погай У меня с Рафаэлками момент... всегда сейчас. Очень Да, если э, ты погрузишься в момент сейчас, то и. Да ты насладишься на 100% а одной этой конфеткой, тебе не надо будет целую коробку, ну, допустим. С Рафаэлками это сложно, я знаю, но, тем не менее, конфета тебе принесет, ну, это вот если вот так вот, принесет много эмоций. Также и, э, да, не знаю, выйти на улицу, и простой пейзаж тебе, может, который ты видишь из дня в день, если но ты... каждый день меняется. Да, да, да, это как... Когда люди живут в какой-то красоте, и многие там привыкают уже жить к такой красоте, да, и они так мимолетно замечают эту красоту, а то и вообще не замечают. И когда ты стоишь и смотришь, там, не знаю, на безумно красивые деревья, пейзажи, на горы, на реки, у тебя спрашивают: что такое, что ты там, что ты там увидела? Да вообще, просто смотрю, природа красивая. Ну да, наверное. <смех> Странный <смех> какой-то. <смех> <Странный. смех> ну, да, Ты же этого не видел, тебе ты не сравниваешь, тебе, у тебя ничего не замылилось, поэтому ты ловишь момент сейчас и наслаждаешься этим моментом сейчас. И вот это, вот это понимание вообще ко всему можно приурочить. Прям ко всему. Абсолютно. На любую ситуацию, на любую эмоцию. Вот тебя прет ну, вот человек тот же самый, которого ты видишь каждый день, а у тебя там Mm. Здорово! Вот я тут пышила, ходила. И я пышу, и мне в ответ тоже самое. Да, но так оно, так и работает. Я бы сказала: Ну, ты это и так поняла, что пышет в ответ, потому что в ответ это твое проявляется. Зеркало. Да. Вообще, да вообще на самом деле все зеркало. И, и то, что является для нас негативным, позитивным, что нам нравится, не нравится, все вообще зеркало. <свот> Абсолютно. Все дает себе возможность э -э посмотреть на себя. Вот. Ну это круто. <свот> <свот> <свот> да, это круто. Спасибо вообще, правда, огромное спасибо. Потому что вот мне вот именно вот, я же говорю, вот, наверное, вот этого и не хватало. И получается я прям вот... Попала туда, куда вот мне надо было, куда я хотела, и, и вот за теми пазлами, которые мне нужно было собрать. И это прям, правда, круто. Вот ту информацию, что вы собрали вот так вот в кучу, то, что у меня было все раскидано, и вот так вот в куче, это, это гораздо проще. Прям гораздо. Да. Но у, просто... тебя, у тебя понимание, они есть, они сложились уже э, в нужную картину для тебя в рабочую, все остальное э, уже это как э, такие, м -м, ну, сопровождающие моменты, которые будут тебе помогать в чем-то где-то, вот, до поры до времени, кстати. Mm, все та, отпадает, же да? самая, та же самая медитация, э, э, э, не надо надеяться только, если что-то, допустим, происходит, не надо надеяться на то, что э, медитация... Тебе будет постоянно как таблеточка помогать. Нет. Это мы уже тоже проходили, уже знаем, что волшебных таблеточек не существует. самое главное понимание, самое главное понимание. Это очень хорошо. Когда ты научишься уже справляться и обходиться без медитации, тогда и жизнь начинается. Ну, мне кажется, вот до этого у меня даже с дышалочками так надо делать, надо делать, потом, ага, кому надо, там вечно так, мы сегодня не делали, а ну пойдем, я это быстро, ну, мне не знаю, мне это как-то видно очень сильно. Это очень хорошо. Так, все понятно, вот когда почувствуем, тогда пойдем. Да, да, да, да, потому что это старательность приводит к напряжению. Да. А ты это во втором сеансе должна была прожить на 100%. Да. Да. Потому что да. Когда ты сильно пытаешься держать концентрацию, Контроль, конечно. Контроль держится, почему? Потому что ты придаешь этому важность. Тут какую ситуацию не рассмотри, везде есть одна и та же формулировка, формулировка эго. Вот, ее надо запомнить. И э, я думаю, ты ее запомнила: что важность это жалость, которая жалость. часто маскируется под нечто иное. В общем, я хочу еще: ну, точнее, мы с тобой договаривались, да, что я смогу э, выложить, допустим, твой э, отзыв. Я бы хотела э, какие-то детали разговора, но не, э, не личные, да. То, что Мне касаем... Без разницы. Золотой ты человек, божечки. А что мне скрывать от самой себя себя же? Вообще здорово. Ну, бывают люди разные. и Ну, в общем, бывают разные, конечно. Многие стесняются, многие себя стесняются, многие стесняются того, что они говорят, того, что проявляют, но когда... И задаешься вопросом, чего вы стесняетесь? Просто видно по глазам, по лицу, что ну прет вас, зачем эту важность подключать? Ну блин, ну вот эти вот эмоции, которые на, на том конце этого скайпа, они людей заряжают настолько... Ну да, я согласна, ну, это очень классный инструмент, очень классный, особенно вот для таких, как мы, кто, я, я просто не знаю, как это, искать-искать и, и в этом вариться, а другое дело, когда ты уже нашел, но ты особо не понимаешь, а что тебе с этим делать, когда ты нашел, да. это очень необходимо, это, я, я не знаю, для меня это было точно необходимо. Ну вот. Ну все тогда, была рада тебя безумно слышать, рада твоим эмоциям, рада твоей улыбке вообще, глаза сверкают, несмотря на внутреннюю... внутреннюю темноту. На темноту и на внутреннее спокойствие, ну это дорого стоит. Мне очень приятно. Спасибо большое. на самом деле общение... Ты можешь ходить там целый день такой спокойный, там тебе ничего не интересно, ты только садишься за но, ну, только созваниваешься с человеком и все, и тебя подпёрывают, да да, да, да, сразу да. же. У меня и на сеансах такое происходит, и во время разговора это очень круто. У Спасибо. меня тоже так происходит, вот когда люди же тоже спрашивают, а как вот вы, вот, ну вот столько времени, есть же какие-то, ну все равно свои ключики, которые уже были пройдены и которые могут помочь кому-то. И вот тогда, когда ты тоже, ну вот когда мы с кем-то разговариваем и тоже вот эти знания передаем, тоже это очень, mm -hmm. вполне, прям, прям вот на самом деле делиться знаниями какими-то, это, наверное, лучшее, что, что тут есть. Благодарю за просмотр.